Приветствую всех на своем канале "Орхидея от Татьяны". Посмотрите, какая прелесть у меня расцвела. Это сакура. Это моя реанимашечка меня отблагодарила. Сейчас я включу фонарик, и покажу ее цвет. Смотрите, Я пришла в магазин, спрашиваю: это крашено? Нет. Как же я могла ее не взять такую прелесть? Но лист, цветочки были вялые, вялые. Этот цветонос куда-то лезет не по делу и весь цветочек мне мнет. Смотрите, какая красота, розовенькие края, напоминает, как яблонька цветет или как сама от сакура. Посмотрите, она удлиняет этот цветоносик. Что это такое? А, это засохший. Цветочек отпал, засохшая веточка. Эта веточка не продолжает цветение. Я ей даже поставила вот эту палочку, которую я новую купила. Она такая красивая. Эта орхидейка с этой стороны. Вот видите, тоже розовая. В общем, я проверила эту всю орхидеечку. И она действительно нигде не было следов укола. Чтоб крашена или еще что-то. Обычно либо в корень колет, либо в цветонос. В общем, все с ней было хорошо, корешки были неплохие. Я ее забрала домой, сразу же пересадила. А посадила в такую систему, просто взяла э, пенопластовые коробочки. От конфет, от зефира, от мяса, какие были. Помыла их, порезала кубиками меленьким. Здесь темные, видите, у меня есть. Здесь белые. Это у меня эксперимент. Будет хорошо орхидейки или нет. И сверху поставила живой мох, но так как мох я не поливаю, он засох. Местами еще кое-где живой еще остался, но не важно. Я подписала, что это сакура. И вот наблюдаю. Посмотрите, какой результат. Цветоносик продолжил свое цветение. Молодой листочек. Посмотрите, на какой размер вырос. Это замечательно. То есть этой орхидейке нравится даже такая посадка, как я для нее устроила. Видите, все у нее замечательно. В пенопласте орхидейка растет. Я посадила систему с автополивом. У нас вода позеленела, надо будет поменять, помыть. Тут нижняя часть слегка мокренькая. Здесь темный пенопласт порезанный внизу. Я хотела слоями, но так как не было больше пенопласта, не хотела ждать, я уже мхом ее прикрыла. Ну и в пенопласте немножко она шатается туда-сюда, но так все замечательно. Еще раз покажу ее цветочек и покажу следующее. Посмотрите, какая красота! Какие изящные здесь вот всякие эти как полосочки, такие точечки. Оба какая замечательная. Ой, красота. Теперь я не жалею, что я ее взяла. Очень довольна. Правда, у меня много орхидей. Думаю, ну зачем мне столько много? Но это было замечательно. Но все-таки думала, это крашенка. Ну ладно. Они всё, у нее все в порядке. О ней больше говорить не будем. Нужно будет повернуть ее в другую сторону. Может, цветонос поднимется. Кстати, палочки сделали короткие совсем, и до верхней части цветоноса фиксировать нельзя. И еще вот этот ствол тоненький он вошел в эту дугу поворотик. А у меня другая орхидейка я вам позже покажу: толстый цветонос. И он сюда еле поместился. Они не отгибаются, неудобные. Эти верхние немножко но они шире их сделали. И как-то можно завести туда цветонос. Но вообще красиво. Красиво, красиво. Переходим к следующей красавице. Это была Сакура. Как говорила я вам за эту орхидею. Посмотрите, какой толстенный цветонос у нее. Она выбила. Посмотрите, сколько разветвлений. Посмотрите, какие цветочки. Какая красота. Видите, и сюда она тяжело уже помещалась вот в этот загугулинку. Просто так я ее вставить не могла, я хотела отодвинуть, нет, пришлось вынимать палочку боком вставлять, затем поворачивать. Очень неудобно, но ничего. Это у меня орхидейка Биглип фиолетовая с большой губой, очень красивая орхидейка. Ну, у нее все в порядке, у нее очень огромные листья. Она плотность не теряет. Жесткая, хорошая. Она растет у меня в керамзите. Здесь я поставила такие камушки декоративные. Для того, чтобы не переваливался горшок. Так как лист очень длинный. Она тяжелая. Цветонос огромный. Посмотрите, какие цветочки напустил. Сколько много разветвлений. И перейдем к основной орхидейке. Все. Все из-за этой орхидейки я вам снимала в прошлом видео какая она была я ее сажала в пеностекло и хочу вам о ней что-то рассказать посмотрите вот этот листик так вялый и остался корни позеленели этот листик э, туркар немножко взяла но ту же немножко он стал поврежденный ничего, ничего страшного этот я срезала, но он стал очень плотный. Смотрите, держит уже форму сам. Даже если я заберу эту палочку, посмотрите, помните, в прошлом видео он падал наперед, этот листочек. А сейчас он держит форму. И этот листик уплотнился, укрепился. У нее все в порядке. Пена в стекле. Смотрите, цветоносик, цветочек ожил, и второй цветочек. Видите, как хорошо, что я не срезала цветонос. Он прям набрался влаги, такой красавчик. Этот поврежденный, видите, поломанный. Ну, вы видели, в каком он состоянии был, сильно поломан. А эти, смотрите, какие красивые. Орхидейка, благодарна, благодарна. Но мне не нравится. Все-таки скажу вам, пено стекло. Оно опять начало проявлять какой-то запах. Сейчас я хочу вынуть из горшочка и показать вам, что там ну, с корнями. Я сама не видела. Хочу посмотреть. И еще мне не нравится в пеностекле то, что э, сама орхидейка сильно пересыхает. Вот это стекло. Посмотрите, видите, мне не нравится. Она чем-то побелела. Корешочки зеленые, они напились. Им все нравится. Вот Мхом покрылась, видите? В общем, я хочу достать с этого пены стекла эту орхидейку. И посмотреть, чтобы она не пропала, как в тот раз у меня орхидейка начала пропадать. Не хочу допустить до такой же степени. Давайте посмотрите. Некоторые корни все равно начали пропадать, видите? Мокнут. Хорошо, что я ее достала. Я считаю, что я правильно сделала. Не нравится мне пеностекло. Больше в него посадки производить не буду. Посажу ее в кейрамзит. Вот эти, наверное, срежу. Иди к резкому. Ну, сколько что тут? Три дня прошло. Видите, как она показала? Я ее дольше не стала держать, потому что, видите, в прошлый раз я орхидейку посадила и испортила все полностью. Зачем мне такое же? Вонять начало. Это тоже немножко произошел запах. Фу. Мне кажется, что-то все-таки пеностекло воняет. А может быть, вот эти гнилые корешочки впитались в пеностекло, и оно выделяет запах. Ну, тургор она приняла. То есть, орхидейка ожила полностью. Посмотрите, какая корневая. Были сухие корни, сухие вообще. Я думала, что такую реанимашку купила, что принесу домой, будет не реанимашка, а выкидашка. Сейчас я ее чуть-чуть подрежу. Вот такое количество корней я срезала. Сейчас вам покрашу. Вот, совсем чуть-чуть, видите? Они ну, гнилые. И от них происходит такой запах пошел неприятный. Я больше срезать ничего не буду. И в пеностекло тоже не буду сажать. Посмотрите, какая хорошая, на мой взгляд, корневая шейка. Не почернела нигде. Вот что-то черненькое. Ну, не знаю, может, это пигментация. Она же все-таки темная орхидейка. Посмотрим, что это я буду наблюдать, пока максимум мазать не буду, ничего, этот листик надо снять. <coughs> И цветонос срезать. Цветоносик срезать. Листочек снимаем, мы знаем как. Разрываем пополам. И тянем в эту сторону, а вторую часть в эту сторону. И желательно, чтобы ничего не осталось. Э, вот здесь на стволике вот это снять желательно, потому что под остатком цветоносика будут ну, размножаться бактерии и грибки разные. Все будет там цепляться к ней. Посажу я эту орхидейку в этот же горшочек. Так аккуратненько корешочки упаковываю. Мыть их не буду. Посадка была свеженькая. Ничего страшного. Вот они не помещаются. Чуть-чуть надо прокрутить. И они как бы дают осадочку. Осадочку. А эту палочку я хочу в одну из дырочек проткнуть. Сейчас покажу. Вот. Чтобы она держалась Вид? в одной из дырочек. Светоносик держался. Все одной рукой. Неудобно немножко вовремя не подготовила. Но мне нравится в этой орхидейке другое, что она э, свой возобновила тургор. И корневая у нее неплохая система. Я боялась, что она не оживет у меня. Она все-таки смогла. Ожила! Ура! Посажу я свою орхидейку в керамзит. Посмотрите, какой меленький керамзит я нашла. Смотрите, какой красивый, меленький, аккуратненький керамзит. Прям один в один. Вот это красота. Все, я будет плохо расти. Я думаю, вот ей хорошо. Так подкрою упаковочку. И просто засыплю свою орхидейку. Не хочу больше на стекла, может быть на дно какой-то орхидейки еще помещу, не знаю, я еще не. В общем два раза посадила, у меня была неудачная посадка, больше не хочу пеностекла, оно, во-первых, дорогое и мои посадки она не подходит. Ну, правда не заливаю, ничего такого не делаю особенного, все как обычно, как все. И эта штука три дня прошло, и уже результат пошел неправильный запахами. Ну и орхидеи, видно, так не любят. Может быть, какие-то другие орхидейки, у кого растут в на стекле, поделитесь своим мнением, как они себя чувствуют, как вы за ними ухаживаете. Мне, видите, не повезло. Или того, что в прошлый раз написалось орхидейка. Ну, пено-стекло напиталось от гнилых корней запах, И он все равно остался. Не знаю. Но я его хорошо промывала. И горячей водой, и кипятком. Затем с чайника кипящей водой заливала. И ничего. Все равно, видите, не нравится. Но мне нравится другое. Она восстановила тургор листиков. Смотрите. Аж волной поднялся листик и смотрит кверху. Это очень замечательно. И этот падал вообще как тряпочка был. Видите? Это все благодаря препарату HB101. И то, что я ее вовремя купила. А купила я ее, ух, в сезон коронавируса. И, и вот она выжила, видите? красота моя. Сейчас я вершочек, цветочек вам покажу на камеру. Смотрите, какая прелесть. Какая она темная, замечательная. Сказочная орхидейка. Она меня благодарила. Это я сняла видео для того, чтобы ответить людям на вопросы, как чувствует себя орхидейка, которую я купила в... Карантин был коронавируса. Я пошла, вот видите, под, подписала ее. Black. Как это написала? Стрипес. Вот. Это чтобы не забыть. Красота моя. Все. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Теперь эта орхидеечка будет расти в керамзите. И думаю ей будет намного приятней, чем в пеностекле. Но если кто знает, подсказывайте, девочки, давайте. Может, это я такая неопытная. Я смотрела другие видео, но чего-то я не доверяю. Пока сама не проверишь, доверять никому не буду. Вот такие у меня мысли. Ну, красота обалденно до свидания